так значит после дуката решили проверить сразу четырехдневный бронятор какой он по плотности крепости вот брали вот он такой вот на выкраске у нас получилось баллон не обрабатывали брали вот такой вот баллон загаженный наглухо ничего не обрабатывали просто положили сверху на него бронятор ну сейчас проверим как он спустя четыре дня металлическая щетка насечки остаются остаются насечки ну, ему четыре дня были от не неполная да это щетка и металлическая давай отверточка ковырнем ну то ну, есть то же самое да в общем то как бы особо разницы лезвие вот он крошится Но все равно, зараза, адгезия <свеч> просто сумасшедшая, конечно. Ну и попробуем... Маско! Ну, <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> устойчивость. <свеч> ну, можно свеженький. Вот, свеженький, да. Помяли. Но не пробили. Но не пробили, да. Но это лишний раз показывает его пластичность. Насички стоят просто. Ну, как-то вот так. Ну, в принципе, баллон еще использовать можно. Ну, это уже тотал. Ну, это когда уже сильно, слишком сильно угу. удары, да. Но 4 дня ему. Ну, в общем-то, заключение то, что достоин жить, достоин. Всего хорошего всем!